Я вам представляю профессора Казанского федерального университета Германа Пантелемона Чемюкова. Добрый день, студенты. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Когда мне было 10 лет, мне мои родители выписали журнал. Этот журнал назывался «Техника молодежи». Он только-только в 1955 году, 1955 году начал издаваться. И вот на второй год его выпуска мне мои родители выписали. Я с удивлением начал изучать его. Это было мое информационное поле. Расширялось благодаря этому журналу. Вот в 9, 10, 11 номерах и 12 номерах был интереснейший рассказ, был поставлен вопрос, а существовала ли Атлантида? Вы слышали о такой земле? Кто слышал об Атлантиде, пожалуйста, поднимите руки. Все слышали, Герман поднимите. Вот, видите, как здорово. сформированная аудитория. Вот. Что же меня заинтересовало более всего, и почему я сейчас об этом вспоминаю? Скажите, пожалуйста, вот как вам известно, в Америке водятся слоны? Нет. А как вы можете объяснить такой факт, что наскальная на живопись, которая даша до нас и которую находят и простые люди и археологи имеют изображение слонов а мне кажется вот древние люди вот э, которые э, рисовали ну вот на стенах этих слонов то есть их истребили так в том все -то и дело что в америке не найдены ископаемые слоны нет, вот там... в чем вопрос-то? Проблема-то в чем? Проблема-то в том, что там никогда слоны не водились. Америка так, еще какие-то версии есть? А может быть, это Америка откололась от материка э, до нашей эры еще? Верно. Америка не то, что не до нашей эры. Миллионы лет тому назад произошло рас, расползание континентов. Вот поэтому там и нет таких ископаемых. И люди никогда там не могли соприкоснуться. Коллеги, я предлагаю вам подумать о другом. Что об этом писал, например, великий Аристотель. Об этом имеются сообщения как раз у Платона. Он, почему они и называют Атлантиду, и они мыслят, что Атлантида была неким мостом, который могли открыть даже древние египтяне или финикийцы, если она, конечно, существовала. Я, честно, не хочу переходить на эту очень интересную, очень трудную проблему. Сегодня Атлантиду ищут во всех океанах, во многих морях. Но вы поймите, мне было 10 лет, и я вот такой вопрос поставил для себя, и с этого времени меня, стало, меня стали интересовать контакты, которые действительно могли привести, привести к тому, что на американский континент попадали люди из других континентов и тем самым открывали американский континент. В последующем связи прерывались, люди забывали эти связи. Как вы знаете, что 30-35 тысяч лет тому назад Америку открыли переселенцы из Азии. Они воспользовались существовавшим мостом там, где сегодня Берингов пролив и гряда островов, и прошли на континент, расселившись до самой огненной земли. Но эти люди оказались отрезанными, и уже где-то 20-30, 20-10 тысяч лет тому назад они никаких контактов с Европой не имели. А вот древние мыслители, тот же самый Платон, который рассказал об Атлантиде объясняли э, наличие таких контактов, наличие об Так вот, коллеги, почему я об этом вспомнил? Я еще раз говорю, мне было тогда 10 лет, вот как сейчас здесь многим из вас присутствующим. И когда... В последующем в шестом классе мы стали изучать средние века, и на вопрос, кто же открыл Америку, мне почему-то захотелось рассказать об Атлантиде. Но учительница э, все-таки меня поправила и говорит: все-таки мы говорим о том, кто уже на памяти современного человечества открыл Америку. Вот информация. В 1492 году геннезец Христофор Корумб открыл Америку. Сын генезского ткача Карумб 14 лет стал моряком. Его увлекали рассказы о дальних морях и так далее, и так далее. Он заинтересовал, я уже пересказываю, правивших тогда Испанией королей и особенно увлек королеву Изабеллу и были выделены средства, найдены средства сооружена с, вернее, собрана небольшая экспедиция из трех кораблей каравелл и вот 12 октября эта экспедиция достигла маленького острова в группе Багамских островов, затем Колумб побывал на Кубе вот Собственно говоря, практически и вся информация на следующей страничке. На следующей страничке здесь изображена вот каравелла, на которой прыр Корумб. Ну а следующая картинка уже рассказывала рассказывает о вступлении одного из завоевателей в один из городов. Но для нас важна информация, что до конца своей жизни Колумб был убежден, что он открыл земли, которые лежали непосредственно у, у восточных берегов Азии. И тут вот сообщается, что в истории открытия Америки особую роль сыграл действительно человек по, по имени Америго. Америка Веспуччи. Вот он-то, сам, который был путешественником, который совершил четыре экспедиции в Америку, он описал северную часть Южной Америки. И вот сравнив массу данных, он пришел к выводу, что эти земли являются, вот, ребята, новым светом. Вот эта фраза «новый свет» И поразила современников. И тогда-то вот в этой книжке, в этом учебнике было написано, что по его имени новая часть света была названа Америкой. Но в этой же книге... В этом же учебнике, следующую картиночку, можно было еще прочитать вот такие, такой маленький текст. Этот текст относил, был в другой главе, посвящен был он Норманам. Вот в учебнике Косминского вот, э, школьник шестого класса читает, «Еще опаснее были набеги северных грабителей, норманов». Это означает «северные люди». Они жили глубоко по изрезанным морем берегам Скандинавского полуострова и в теперешней Дании. Рыболовство издавна было главным промыслом норманов. Они привыкли к суровым северным морям, к бурям и опасностям. На больших плоскодонных лодках, украшенных на носу деревянным изображением дракона, дружин норманов, нормандских смельчаков пускались в дальнее плавание, чтобы обменять продукты своей родины, сушеную рыбу и меха, на хлеб, вино, сукное оружие. Но главной целью нормандских дружин были война и грабеж. И вот единственная фраза, которую... Которая касается нашего вопроса. На северо-западе норманы основали колонии в Исландии и Гренландии. Оттуда они добрались до берегов Северной Америки около тысячного года. Но им не удалось там утвердиться. Путь в Америку был забыт. Вот и вся информация, которую в 1958 59 году мог подчеркнуть школьник из учебника. Как вы видите, достаточно немного. И можно было сделать вывод, что норманы поспособствовали тому, что европейцы узнали о, об Америке. Как вы полагаете? Можно было Норманов причислить к открывателям Америки? Наверное, но, но информация оказалась столь незначительной, которая поступала от них в Америку, по крайней мере, так сообщат учебники. Но, тем не менее, вот карта. И если мы внимательно посмотрим, здесь... И представлены путешествия и норманов. Вы видите Северные острова, Исландия, Гренландия. Ведь вы можете даже судить о климате в то время, на рубеже первого-второго тысячелетия, по названию самого большого острова на земном шаре. Это какой остров? Гренландия. Да, то есть проплывающие мимо этого острова, высаживающийся и осваивающий этот остров, они могли видеть леса, которые позволили им сделать такой вывод. В последующем произошло похолодание, ледник значительно вырос, накрыл практически остров целиком, и это сделало практически невозможным пути европейцев. Вот поэтому по этой, как говорят, дороге в Северную Америку. Наверное, и здесь и надо искать одну из тайн неудачи норманов. Итак, что же мы можем с вами, какой же сделать можно вывод, вот потому что я вам рассказал. Значит, первые люди заселили Америку, это примерно 30 тысяч лет тому назад, да? В X веке, около тысячного года, Викинги во главе с Лейфом Эриксоном добрали, добрались до Ньюфаундленда. В 1492 году Христофор Корумб открыл Багамские острова и посчитал, что он открыл путь в Азию. Но надо теперь назвать дату 1507 года, когда картограф Вальдзе Мюллер, ну, такую фамилию, может, и не запомните, но он... Оказался в этом отношении виновником, он предложил, что открытые земли надо назвать Америкой в честь исследователя Нового Света, который и объявил, что открыт именно Новый Свет. Это считается моментом, с которого Америка была признана самостоятельным континентом. Это открытие было каким уже теперь? Говорит о чем? О, о том, что оно осознано. Люди поняли, что же открыл Христофор Колумб. Вот на этом слайде вот изображение Америго Веспуччи, в честь которого якобы названа Америка. Названа Америка. Но в 1963 году случилось очень важное событие. Дело все в том, что в том году супруги-исследователи Ингстад, они были археологами, они проводили большие изыскательские работы, они наткнулись на Ньюфаундленде. это один из самых больших тоже островов на севере, ну, современной Канады. Но там природные условия гораздо более благоприятное, чем в, в Гренландии. На остатки древнего поселения. И вот эти поселения, они назвали поселением северных бродяг, викингов. Более того, когда детально стали изучать вот эти, это поселение, то экспедиция поручила материалы утверждать, что эта экспедиция, очевидно, была связана с конунгом Эриком Рыжим Лейфом, который прибыл на неведомые земли и провел здесь порядка трех лет. вот Очень интересно, откуда сам Лейф узнал э, об этих землях. И вот якобы не, его соотечественник Бияр Хер Юрсофсон э, рассказал, что есть земли за океаном, покрытые туманом. И э, ну, там были очень хорошие описания, где можно выводить скот и так далее. И так далее. Вы не скажете, что же это за источник, который помог? ученым э, вот э, поставить эту проблему в плоскость семена науки. Может быть, это летопись э, времен э, тех, кто начал это делать? Молодец! Это летопись, это верно. Но летопись очень своеобразной форме. Там не при креплениях к годам. Летопись анналы тогда по годам мы расписываем, а там не было. Но описание всех походов, всех путешествий там имеет место быть. Это саги. Саги. А вот следующая картинка. Еще надо назвать имя Джона Кабата Вот видите, как сайт назван. Первый официально зарегистрированный европеец, вступивший на американскую землю. Вот может быть он реальный первооткрыватель. Он же на землю американскую вступил. И заметьте, он жил в те же годы, что и, что и Корумб, но заметьте, путешествие он совершает на 5 лет позже Корумба, в седьмом-девяносто восьмом годах. И он путешествует на корабле, который подплывает к... Побережье Северной Америки, так называемой Новой Шотландии. Это южнее Ньюфаундленда. То есть, почему, а это можно говорить. Ребятки, Ньюфаундленд это остров. Понимаете? Остров. А он вступил уже на материк. Если вот так принципиально решить, кто же на землю американского континента первый вступил? Выходит, что Джон Кабот. Вот это, конечно, к области скорее ну такого курьеза но тем не менее если четко установить правила ответа на вопрос, кто был на континенте первым то наверное можно сказать о Джонни Кабати, коллеги, тут еще одна интересная проблема возникла вот его путешествие, а оно стоило немалых денег, надо было кем-то спонсировать, кто должен был оплачивать. И это путешествие оплатил богатый купец из города Бристоля, которого звали Америка. Америка. И когда он... а Такая практика была. Если он спонсировал, то в честь вот такого спонсора, благодарность, путешественники, землю, которую они открывали, называли в честь этого, ну говоря, современным языком спонсора. И вот поэтому сегодня, сегодня есть точка зрения, что Америка названа не в честь Америка Веспуччи, а брестольского купца Америка, Ричарда Америка, и я, коллеги, могу доказать, обращаясь к источнику. В городе Бристоле есть как раз календарь, то есть записи погодные, вот по годам. И в этом календаре читаем за 1497 год. В день святого Иоанна Крестителя, ну мы соотносим наши знания, это 24 июня, найдена земля Америка. Купцами из Бристоля, прибывшими на корабле из Бристоля с названием Мэтью. Угу. Вот следующая м, картинка. Вот карта была создана. Понимаете, карта была создана. Чувствуете, вот Америка вот там. И вот левый, вернее, да, левый верхний квадрат, там изображена Северная Америка. Вот, коллеги, еще загадка. Ну вот, следовательно, следующая табличка. И здесь мы уже список тех, кто претендует на звание первооткрывателей, пополняем. Какое имя там появится? Джон Кабот. И вот следующая картинка. Вот путешествие, которое совершили те наши герои. Вот и четыре путешествия. Карумба. Вы обратите внимание, только... Вон, путешествие 1700, 1498 года. Карум подплывает к берегам Гватемалы, спускается к тому месту, где Панамский канал. Вот здесь он действительно открывает Америку. А до этого он побывал только на так называемых подветренных островах. Ну, следующая картинка – это вот... «Харта Америки через 42 года». Вот вы посмотрите, какой подвиг совершили путешественники. Это ведь не наша эпоха, да? Надо было вот, полвека, примерно 42 года. Но что увидели? Здесь еще нет, как говорится, западного побережья Америки, но зато найден перешеек, и уже Южная Америка прорисована гораздо лучше. Но, коллеги, поиск первопроходцев продолжается. И здесь мы пускаемся в совершенно в новую, как говорится, да, информационную среду. Вот сегодня, если вы приедете в Китай, то вы узнаете из китайских учебников, что Америку открыли именно китайцы. Эту идею особенно жестко сформулировал английский историк Гевин Мензис. Он в 2002 году, ну всего ничего, да, выпустил книгу «1421 год, когда Китай открыл мир». И вот в этой книге он доказывает, что китайский адмирал Женг Хе первым открыл Америку. Здесь вот, как говорится, представлены наставления императора Джуди вот адмиралу который хен женгхе самое главное вы обратите внимание на рисунок молодой человек вставай-ка вот посмотри на рисунок на что бы ты обратил внимание это огромный корабль верно? да а вот там около его борта вот что это такое? лодочка лодочка а кто догадается, что за родочку разместил художник? Вот или как там создатель этого? А, по моде большая это китайская лодка, потому что именно они делали такие паруса. А нижняя лодка это лодка Колумба. Верно, только не родка. А как эту родку-то называть? А, шкуна корабль. или корабль. Корабль. А у этого корабля есть свое название. Да, так. Вот есть вариант, пожалуйста, да. Это была его каравелла. Каравелла. Так вот, вы посмотрите, вы посмотрите, какой корабль был у китайских моряков и на каком судне, каравелле. Но каравелла тоже было великое достижение. Водоизмещение, ну так меряются корабли. В море океан можно было выйти только на каравелле, которая будет достаточно противостоять океаническим, океанским шармовым м, ветрам, верно? Так вот, можно было выйти в океан только когда корабль был с водоизмечением 200-400 тонн. Понимаете? Но китайские корабли, если вот судить м, по м, этой м, картиночке, ну вот сейчас можно следующую картиночку дать. Вот, м, значит, у китайского императора Джуди, к началу 15 века, не в конце, а в начале, было 250 плавущих, вот так назывались плавучие сокровища, 150 простых судов и 400 тяжелых кораблей. Так вот, самые большие были, с большое футбольное поле, 145 метров в длину и ширину 55 метров. И вот поэтому китайские историки подхватили идею, Гевина, Мензиса и доказывают. А как они доказывают? Ребята, в каждом музее есть, оказывается, китайский фарфор. Где бы мы не находили, а где бы музей ни находился, а в земле той другой страны, Австралии даже, и Америки находят почему-то фарфор. Он не растворяется, он никуда не девается. Или вот, например, найдены в Южной Америке а также в Австралии и в Африке китайские иероглифы, изображения. Ну, тут можно перепутать и с иероглифами, или с письменами древних индии, индейцев. Но, как бы там ни было, вот такая версия сегодня, ребята, есть. Следующая версия, которая также в 20 веке вдруг возникла. Вот недавно вышла книга Бенджамина Оршина. Он написал книгу «Тайны карт Марка Пола». И на основании изучения карты, которая в 1933 году поступила в библиотеку Американского конгресса, а на ней были разные пометы, вот американский исследователь стал доказывать, что Марка Пола побывал, в Америке. Предполагают, что он побывал где-то в районе Аляски. В районе Аляски. Вот есть мнение, когда он в 1295 году вернулся из длительного путешествия по Азии, то привез сведения о существовании Северной Америки. Но только, что называется, взгляд с востока. Следующий сайт. Вот, коллеги, в 2014 году, это у нас 16-й, это фактически даже полтора года тому назад, в Стамбуле проходила конференция лидеров исламских, лидеров ислама Латинской Америки в Стамбуле. И вот там выступал тот президент, к которому мы сегодня, сами понимаете, относимся очень негативно в сировой политике. Но он там выступал, приветствуя эту конференцию. И он заявил, он заявил, мусульмане открыли Америку в 1178 году. Ну, наверное, так, с такой большой трибуны просто не заявляют. И верно. Автор ну, доктор наук Барри Фел написал книгу «Сага об Америке», где он приводит факты присутствия мусульман на, на, на американском континенте до прихода Карумба. Ну вот здесь сообщается, что даже в IX веке некто Хашхат ибн Син ибн Асфат из Кордовы побывал якобы. Вот. Ну, как бы там ни было, информация, как говорится, к размышлению, абсолютных доказательств нет, но очень любопытно, что на корабле Христофора Корумба, как говорится, Двумя кораблями даже командовали якобы выходцы из э, Востока, а именно из атаманской порты. Вот, коллеги, это, конечно, одна из таких последних новостей, но далеко не самая последняя и тем более не убедительная. А вот следующая картинка, она весьма любопытна португальский мореправотель Жуан ваша картиреала, годы жизни, вы видите, он старше и Колумба, и других наших героев. Он служил португальскому королю, и вот из города Берген он отправился в свое путешествие, и согласно современным данным, посетил Ньюфаундленд и близлежащие земли. И близлежащие земли. И вернулся он, но самое главное, информация о путешествии никуда не попала. Почему? Объяснение здесь, коллеги, такое. Он открыл не путь в Индию. Он открыл другие земли. Земли явно тяжелая для жизни. Явно колонизация туда не могла быть, но ее скрыли для того, наверное, чтобы в последующем исследовать, исследовать и, может быть, освоить. Но мы косвенные данные имеем, что эта информация об этих землях попала к знаменитому географу, создателю карт и глобусов Мартину Бехайму. И вот этот Мартин Бехайм в 1492 году создал глобус. Вот, вот, вот этот глобус создал, который, по некоторым сведениям, Колумб, отпры, отплывая в свое путешествие, якобы мог изучать. Но откуда... Да, и там обозначена какая-то береговая линия на севере. Откуда же он мог это узнать? Дело все в том, что вот как пересекаются судьбы. Это вот как раз антропологический подход исследователей. Что они узнали? Вот этот астроном Мартин Бехайм взял в жены родственницу Жуана Картериала. И после, своей, после их свадьбы он жил на Азорских островах, где губернатором был как раз Кортириал. И там он четыре года пробыл. Как вы думаете, Кортириал своему родственнику, а сообщество очень маленькое, мог рассказывать о том, что он путешествовал, какие страны он посетил? Разумеется. И вот тогда-то, когда он уехал с этих островов, Созорских. Он и создал свой знаменитый гробус, который незадорко до своей экспедиции рассматривал Христофор Корумб. Да, тут минутку-минутку. Вот там есть камень, вот видите камень? Он найден. И там на камне написано сообщение, якобы надпись вот о том, что здесь пребывал Мигель Картериал, сын Жуана который был вместе с ним в экспедициях. Так что даже, я не знаю, можно говорить, это истинный источник или это фальсификат, чтобы туда туристов, мы не знаем. Но в интернете эта картинка присутствует, все уверенно называют, что там написано и связывают с, путешеств... с путешественником португальцем. Следующая картинка. Вот, выбирайте, кто же здесь может быть героем нашим? Кто же первооткрывателем? Вы видите здесь и Карумба, и Эмерига и как мог выглядеть нормандский путешественник. Вот Все они имеют какое-то право, очевидно, претендовать. И вот все-таки... Ну вот вы немножко прослушали. Конечно, информации у вас мало. Я дал вам вводную для размышлений, для поисков, чтобы вы сами задавали вопросы и искали ответы на ней. Но все же, как вы полагаете, кто же все-таки открыл Америку? Америку? Так. Вот из того, что я вам рассказал даже, какой вывод бы вы сделали? Мне кажется, что все те, кто кого вы представили, могли на ней побывать. Верно, верно. Но вот вы понимаете, мы решаем вопрос, кто открыл Америку. Ну -ка. Мне кажется, Америку открыли норманы. Так, ага. ясно. Вот, дальше, э, пожалуйста, желтый. Мне кажется, что Америку открыл Колумб. Так, так ну так, а какие дальше. аргументы вот тут, вот важно. Где аргументы, доказательства? Где? Вот, э, коллеги, 523 года назад, вперед смотрящий Родригес Д. Триан. Видите, даже имя его известно. Первым увидел на горизонте неведомый берег. То был крошечный гуан, остров Гуанахини из группы Багамских островов. Это очень близко от Флориды. Если бы Корумп повернул на север, он прямо бы на северо-запад, он прямо бы доплыл до Флориды. Но, но с тех пор идут споры, кто первый. Так вот, наверное... Мы можем достаточно утвердительно заявить, открывают многие в разные эпохи. Мы это с вами видели, и китайцы могли, верно? Америка открыта, с запада, с востока подплывай. Ну, с севера трудно, наверное, было это сделать. Да и то, если, да? Так вот, в любом случае, наверное... Вы, можете, вы должны признать и согласиться со мной, Колумб поставил последнюю точку в тысячелетней эпопее трансокеанических плаваний в Новый Свет. И еще, ведь кто бы ни сделал это, именно благодаря Колумбу старый свет узнал, что есть новый мир, куда и ринулись переселенцы из Европы. А вот дальше, коллеги, вот что есть эти вот с лишним 500 лет – что это? Это дата в истории, которую надо написать золотыми буквами? Да, это величайшее событие в мировой истории. Или это одна из трагических дат в мировой истории? Вот этот вопрос, он сразу же встает вслед за тем, кто открыл Америку. Потому что Колумб проложил пути, и туда ринулись десятки, сотни, тысячи, я даже скажу, миллионы переселенцев, а судьба уже у континента, у народов самой Америки, у народов Азии, Африки особенно, и Европы, с этого момента изменилась. И когда праздновали 500 лет Америки, Организация Объединенных Наций ЮНЕСКО решила сделать этот день всемирным праздником – Этому воспротивились, этому воспротивились народы Африки и Латинской Америки. Почему? Потому что для них-то этот день стал далеко не красным днем, не праздничным днем, а днем трагедии, поскольку судьбы народов этих континентов Америки и Африки изменились. Но это уже история для другого Детективного, я надеюсь. Для другого детектива. Для, для другого детектива. Ребята, На этом давайте я хочу поаплодируем Герману Пантелеймонту.